Здравствуйте, давайте знакомиться. Меня зовут Андрей Киселев, я программист. И сейчас я вам покажу, как за несколько минут можно заработать больше 5000 рублей. Давно обещал показать, так что смотрим. Есть сервис, на котором продаются уцененные базы данных, которые представляют определенную ценность, если знать, что с ними делать. Уцененные они потому, что у них нет владельца по той или иной причине, ну, например, забыли доступы или сломался компьютер, или просто пользователи забанили. «А, вот еще один. Это просто сокровище, а не сайт. Я им пользуюсь не первый год. Он скупает все, что только представляет хоть какую-то ценность. Этим он и славится в узких кругах. Суть в том, что базу можно купить на первом сайте просто за копейки, а здесь ее продать в разы дороже. Все это делается просто и за пару минут. Сейчас я вам это продемонстрирую, а заодно и заработаю немного. На первом сайте. Нажимаем кнопку «Подробнее». Вы не переживайте, все ссылки будут ниже под видео. А пока просто смотрим и запоминаем. Вот они, наши базы. Нам подходят любые, без разницы. С каждой такой базы можно заработать как минимум в три раза больше, чем она стоит. Чем база дороже, тем больше мы зарабатываем. Давайте я вам покажу на примере, как все происходит. Сейчас я куплю самую первую доступную базу. Вот эту, за 430 рублей. Здесь нужно вписать свое имя. Ниже вставляем свой email. Здесь выбираем киви и вписываем номер киви кошелька. Нажимаем кнопочку Готово и нажимаем Перейти к оплате. Здесь нам нужно подтвердить оплату. Вот успешная оплата заказа. Нажимаем кнопочку Перейти. Так, я нажимаю. А вот здесь нам нужно скопировать вот этот вот код доступа. Я его копирую. Теперь переходим на наш второй сервис. На нем вам потребуется пройти легкую регистрацию, так как я уже ее прошел и давно работаю. Мне просто достаточно нажать кнопку «Войти». Теперь в это окошко нужно вставить наш скопированный код и обязательно нажать кнопку «Ввести IP-ключ». Отлично, ключ введен. Теперь нам осталось просто нажать на кнопочку Запуск системы, что мы сейчас и сделаем. Видите, генератор запустился. Теперь можно просто наблюдать, как увеличивается баланс. Вот на 60 рублей. Вот еще плюс 75. Плюс 310. Такие хорошие суммы радуют. Плюс 100. Кстати, когда сервис работает, не обязательно находиться возле компьютера. Можно спокойно идти и заниматься своими делами. И что немаловажно, можно вообще работать только с телефона, что очень удобно. В любую секунду можно проверить баланс. По моим наблюдениям, если мы ключ купили за 430 рублей, то заработаем как минимум 2000. Вот, генератор остановился, и наш заработок составил ровно 2150 рублей. Теперь я вам покажу, как эти деньги можно вывести себе на кошелек. Вверху вводим сумму, которую хотим вывести. Я всегда вывожу все деньги, поэтому пишу 2150 рублей. Внизу пишем наши реквизиты. Я буду выводить на Kiwi, поэтому пишу свой Kiwi кошелек. Также при желании можно вывести сразу на карту WebMoney или Яндекс. Здесь я выбираю «Киви» и нажимаю «Вывести». Отлично, заявка оформлена. Сейчас мы перейдем на «Киви» и проверим баланс. Как правило, деньги сервис перечисляет автоматически и сразу. Так, переходим. Сейчас у меня на балансе 9326 рублей. Давайте обновим страничку. Отлично, деньги поступили. Ровно 2100 рублей. Как вы заметили, деньги нам вывели без комиссии. Этот момент тоже очень радует. Ну что, давайте повторим процедуру. Возвращаемся на первый сайт. Вот видите, здесь было много доступных для покупки баз данных, но их быстро раскупают. Поэтому нужно действовать, пока есть возможность. Давайте сейчас купим эту базу за 880 рублей. Нажимаем «Купить». Теперь все делаем как при первой покупке. Выбираем «Киви». Вводим номер своего кошелька, нажимаем «Готово». Опускаемся ниже и нажимаем «Перейти к оплате». Здесь подтверждаем оплату. Нажимаем кнопочку «Перейти». Здесь опять копируем наш код. Нажимаю «Скопировать». Перехожу на сайт. И как первый раз в это окошко вставляем наш скопированный код. И нажимаем кнопку ниже «Ввести IP-код». Ключ введен. Отлично. Теперь нажимаем кнопку «Запуск системы». Как видите, все работает. Сейчас начнут поступать деньги. Чтобы долго не ждать, я сделаю видеоперемотку, а вы наблюдаете Итак, что тут у нас? Генератор остановился, и мы заработали 5307 рублей. Теперь давайте их выведем. Я опять буду выводить всю сумму. Здесь пишу 5307. Ниже вписываю номер своего Kiwi кошелька. Выбираю «Киви» и нажимаю на кнопку «Вывести». Заявка оформлена. Деньги списались. Осталось только перейти на «Киви» и проверить поступление. Нам остается только обновить страничку, что мы сейчас и сделаем. Обновляем. Замечательно. Деньги пришли сразу и без задержек. Возвращаемся на сайт, где продаются базы. И пока они есть в наличии, сделаю еще одну покупку. Ух ты, смотрите, появилась так называемая «золотая база данных», еще и со скидкой. Нужно быстро покупать, так как это редкость, и нельзя упускать такую возможность. Они самые выгодные, с них вообще в 10 раз больше можно заработать. Этот раз тоже оплачу через киви, мне так удобнее всего. Как вы помните, здесь вводим номер Kiwi кошелька. Нажимаем «Готово». И ниже нажимаем «Перейти к оплате». Так, ждем. Вот, подтверждаем оплату. Вот, отлично, успели. Успешная оплата, нажимаем «Перейти». Здесь все делаем, как и раньше, копируем наш код. Нажимаю «Копировать», переходим на сайт, вставляем наш код, нажимаем «Ввести IP-код» и после этого запускаем систему. Генератор начал работать, сейчас пойдут, вот пошли пополнения. Сразу вам скажу, здесь будет немного дольше, так как база достаточно большая. Поэтому я вам все покажу в ускоренной перемотке. Смотрим. Так, самое интересное. Генератор останавливается, и мы заработали очень даже не маленькую сумму. 17 300 рублей. Нам очень повезло с такой базой. Теперь нам осталось только вывести эти деньги. Делаем все как обычно. Вводим всю сумму. И ниже я ввожу номер киви кошелька. Нажимаю кнопочку «Вывести». Заявка успешно оформлена. Хотя они и говорят, что заявку будут обрабатывать сутки. За весь период моей работы деньги всегда выводились сразу, что доказывает, что сервис дорожит репутацией. Давайте перейдем на Киви и убедимся в этом еще раз. Как видите, сейчас у меня на балансе 14 тысяч. Давайте обновим страничку. Обновляем. Вот. Отлично, деньги пришли. Давайте перейдем в историю. Я вам покажу все операции за сегодняшний день. Вот они. Как помните, первую базу я купил за 430, и с ее помощью я заработал 2150 рублей. Вторую базу я купил за 880, и она мне помогла заработать 5307 рублей. И как помните, за последнюю, самую дорогую базу я заплатил 1840 рублей. И с ее помощью я заработал целых 17 300 рублей. Итого, за сегодняшний день я потратил 3 150 рублей. А смог заработать 24 757 рублей. То есть чистые прибыли больше 20 000. Неплохо, верно? Я, конечно, уже привык к таким деньгам, но знаю, что многим будет приятно так заработать. Так что метод очень хороший. Единственный момент что базы данных не всегда у них есть в наличии, это надо мониторить. Когда есть, то сама судьба дает нам возможность заработать. Все ссылки ниже под видео. Пользуйтесь на здоровье. Удачи вам!